Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы свяжем вот эту вот шапочку. Очень бурно вы отреагировали на нее, поэтому не откладывая в долгий ящик, вяжется она быстро, буквально за один день вы себе свяжете эту шапку. Ну, в общем, поехали! я использовала вот эту но это в общем я их использовала много чтобы попасть в эту плотность попасть в эту шапку вообще-то поэтому все что буду говорить в процессе менять спицы пожалуйста примите к сведению и начните начните с вязания образца хотя бы хотя бы на резинке сопоставьте со эти плотности, потому что вот модель, шапка-то интересная, но там кусок на модели, и почему-то я не нашла фото на модели, чтобы было видно эта шапка. И вот мне кажется, там и лоб не прикрыты, какая-то она мелкая. Ну, в общем, регулировать буду говорить много, поэтому смотрите внимательно видео, информации будет много. Значит, основываемся мы на плотность 200 метров в 100 граммах. Э, на плотность, на толщину пряжи. Что я сделала? Я разные как бы складывала, складывала. В общем, вы должны взять любую пряжу, какую вы хотите, но вы ее до, должны довести до 200 метров в 100 граммах. То есть вы берете тоньше, сматываете. В два, в два сложения, в три сложения, в четыре, это уже, я думаю, вы справитесь. Значит, у меня как раз вот это село идеально. Пробовала я вот, уже и подраспустила. Ализе супер суперлана тиг в два сложения, очень тонко, в три много, в два мало. Ну, в общем, пробуйте. И плотности у нас у всех разные. В общем, пробуйте на образцы Очень важно попасть в плотность и попасть именно в этот узор потому что тут мы уже больше меньше можем сделать только плотностью да значит у меня пряжа вот это Мерино спорт два сложения и первые спицы я беру и количество петель у нас 88 петель дано четко и ясно и понятно корректировать мы не можем значит набирать петли я буду способом для резинки 2 на 2 снимаем снимал за девчонки потому что вот это съемки мои ту пишу то не пишу вот как там я такая невезучая в этом смысле беру спицы спицы пока у меня три с половиной миллиметра а там будут больше потому что там коса очень сильно стягивает значит набираю 88 петель значит классическим способом 2 петли далее меняю нить как бы и еще раз. Это классический способ. И наоборот. И одну петлю вот так вот. Три, четыре, пять. Сейчас вы поймете зачем. Шесть. Одну так, одну так. Семь. Восемь. О, уже не туда. восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один Итак, у меня 88 петель. И смотрите, они при этом наборе собираются вот такие вот пары. Любовь у них. Так, я замыкаю это все в кольцо и начинаю вязать. Следим за том э, затем вязать начинаю резинкой 1 на один Ой, что я говорю? Резинка 2 на 2. бика. Вот, смотрим, чтобы не перекрутить. и вот Смотрим за тем, чтобы вот эти вот парочки, они не разделялись. Значит, здесь у меня лицевая, а здесь пошла уже, то есть первая лицевая, а далее пошла пара. И я их провязываю изнаночной. То есть, одна лицевая будет здесь, одна отсюда. Вот, которые без пары, они будут две лицевые. Далее пара пошла две лицевые, две изнаночные. И так мы вяжем по кругу резиночкой 2 на 2 достаточно плотненько потому что это все-таки резиночка да ну и не особо стягиваем чтобы попасть в плотность ну в любом случае резинка это это и не страшно она имеет свойство растягиваться а вот тот узор я смотрю на модель девчонки ну он же там натянута эта шапка такое впечатление что на нее а если подумать о том что модели-то худенькие нежненькие девочки и шапка достаточно натянута вот я показывала вначале вот эта фотография ну видно кусочек вот почему наверное поэтому фотографии нет как бы в полный рост потому что что-то там не доделано вот а шапка интересная действительно либо у них плотная пряжа в общем я не знаю не могу судить пока бы пока не, не держала в руках вот если бы я ее подержала в руках я бы вам сказала другое что-то а сейчас пока ну, то что она маленькая это однозначно поэтому я стараюсь сделать побольше все-таки чтобы она носибельная была ну, в общем еще давайте довяжу посмотрю этот стык покажу вам, да, и буду вязать резинку. Что касается вот этого, как бы, отворота фиксированного, я его делать не буду, потому что все-таки оно-то и красиво, но у нас нет потом возможности эту шапку как-то подкорректировать, да, этот отворот. Поэтому я просто вяжу сантиметров 10 резинкой 2 на 2, а потом перейду на косы, да, и все, не будем усложнять. Потому что я же говорю, красиво выглядит, мне нравится. Вот. Но факт тот, что потом этот отворот мы никак не можем подвинуть сантиметр туда, сантиметр туда. Все, уже у нас нет такой возможности. изнаночные видите и здесь у нас получается одна лицевая здесь я не делала узел потому что мы потом иголочкой это все затянем чтобы было все у нас красиво две лицевые и поеду по кругу вижу так еще один видите вот так вот чтобы все было еще один момент лицевую я вижу за верхнюю стеночку видите как лежат а изнаночную за заднюю сзади достаю чтобы петли были равномерно не перекрученные разложенные цветущие и красивые и одинаковые с обеих сторон все я вяжу резинку дальше 25 рядов 25 рядов это у меня сейчас на данном необработанном этапе 9 сантиметров вот в ширину если вот так вот естественным образом это для ориентирован значит это 18 сантиметров ну если конечно же натянуть то это почти до 30 можно дотянуть. Вот, от 18 до 30. Значит, что мы сейчас делаем? Мы распределяем на 4 рапорта наше вязание. Я отделю все маркерами, чтобы было понятно. вам да, можно было бы и не отделять, но отделю. В общем, возьму 4 маркера. Значит, сейчас распределяем, делим на рапорты плюс, ну да. Значит, рапутурту у нас состоит 1 лицевая, одна изнаночная, 18 лицевых. 1, 2, 3, 4. Забыла спицы поменять. Сейчас поменяю значит меняю спицы я на четыре с половиной на один размер больше спицы беру забыла видите поменять сейчас меняю при вас так И что я здесь провязала сейчас посмотрим коса действительно очень стягивает поэтому у меняю на размер больше раз два три 4 5 шесть 7 8 девять 10 11 двенадцать тринадцать 14, 15, 16, 17, 18. Одна изнаночная. Две лицевые. Одна изнаночная. Далее снова 18. Раз. Ну, а, а маркер Вика. Так, между 1 изнаночная, 1 ли, лицевая. Это конец рапорта, девчонки. Сейчас еще раз. Значит, второй рапорт. Лицевая, изнаночная, 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1 изнаночная, 1 лицевая. 3 раппорт. 1 лицевая, 1 изнаночная. 18 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восемь 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, изнаночная, лицевая, третий раппорт, И четвертый, последний, то же самое, лицевая, изнаночная, 18 лицевых, изнаночная и лицевая вот и все так значит что что мы напишем здесь резинка 25 рядов и распределение узора лицевая изнаночная далее 18 лицевых изнаночная лицевая всего 22 петли раппорт петли так и вяжем пока по узору вот таким вот образом как мы сейчас ряд провязали вяжем по узору высоту нам нужно провязать чтобы отворот у нас лег здесь вот так вот а далее уже мы будем делать эту косу и так девчонки я провязала 15 рядов я вам буду все в процессе промерять потому что чтобы не было разочарования в конце вязания, то есть чтобы вы могли свериться со мной, провериться, вот, ну вот если вот так вот не растягивать, растянуть я пока, к сожалению, не могу, 22 сантиметра, но я могу по-другому, я сейчас вам измерю вот рапорт, да, не растянутом виде, вот в спокойном, как он лежит, один рапорт у меня вот здесь он, он заканчивается 11 сантиметров так один рапорт 11 сантиметров вот вот давайте еще я 5, сант, 5 сантиметрах посчитаем плотность раз два три 4 5 шесть семь восемь девять 10 петель 10 петель. 5 сантиметров это сейчас это без косы потом мы аэропорт измеряем вместе косы тоже вы перепроверите и высоту у меня 5 сантиметров это 15 рядов вот я их провязала 15 рядов 5 сантиметров девчонки перепроверяйте потому что я же говорю в этом случае в этом в этой монте модели можно не попасть плотность и все шапки хамах и так коса значит в шестнадцатом ряду коса у нас 16 ряд основного узора без резинки 16 ряд мы делаем что снимаем 6 петель на вспомогательную спицу 1 2 три 4 5 6 оставляем за работой здесь перевернуты петли не обращайте внимание это я просто распустила 3 петли и перес и одела их поэтому они перевертыши получились потому что я уже начала 16 ряд вязать оставляем их за работой эти 6 петель и провязываем 6 петель 1 2 3, 4 5 6 Теперь возвращаемся к петлям на вспомогательной спице и провязываем их. Один, два, тут одна повернута, одна не повернута, Ну ничего, тут оно спрячется. Так что 6 петель со вспомогательной спицы и следующие 6 петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть Здесь ничего не меняется. Мы просто вяжем по узору. И так все четыре рапорта. Далее снова мы продолжаем вязать по узору. В 16 ряду запомнили, да? мы делаем вот этот первый переброс. Их у нас будет всего лишь 3. Провязала я еще 15 рядов. В смысле, вместе с тем рядом, с которым мы я делала ну, этот переброс. Вот этот ряд я считала как бы как первый. То есть рапорт у нас здесь в высоту состоит из 15 рядов. До первого переброса я 15 провязала. Вот с первого переброса тоже 15. И то есть у меня провязано 30 рядов. И в 31, ну от, от резинки. Резинка у нас живет своей жизнью тридцать первым я буду делать следующий переброс сейчас, сейчас хочу вам промерить чтобы мы вы могли вот вместе жгута у нас коса составляет раппорт промеряем девять с половиной сантиметров до девять с половиной сантиметров ну, ничего в общем это просто чтобы вы попали туда где я значит теперь следующий я здесь покажу пережгут, жгут и здесь тридцать первый ряд сейчас в эту сторону у нас жгут. сейчас я вам показываю так значит теперь для жгута я провязываю 6 петель 1 2 3 4 5 6 еще не сказала Давайте провяжу, потом вам скажу еще 6 петель, снимаю на вспомогательную спицу, 2, 3, 4, 5, 6. Оставляю перед работой, далее вяжу следующие 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И потом петли со вспомогательной спицы что хочу сказать высоту у меня значит рапорт составляет 15 рядов в оригинале их меньше но я почему-то боюсь что шапка будет мелкая поэтому я эти два ряда добавила девчонки вы же смотрите Ну, в принципе то вы увидите потом по моему результату да я вам измерю уже кстати ну, или в конце измерю уже готовую постиранную шапку, и вы для себя решите, прежде чем вязать, потом решите, как вы хотите, высоты какой. Вот почему-то мне немного страшновато, мне кажется, шапка мелкая. Может, это последняя мода такая? Тоже не совсем же разбираюсь. 4, 5, 6. Ну, в общем, теперь я вяжу, вяжу до конца ряда этими жгутами и еще 14 рядов просто по узору до последнего нашего третьего переброса. И макушка, девчонки, буквально за вечер шапка будет там или за один день, так что быстро очень, благодаря тому, что э, толстенькая пряжа. Вот я продолжаю, Девчонки, вот видите, второй перебросик у нас такой. Итак, я провязала следующие 15 рядов, и последний у нас э, жгут делается очень э, точно так же, как и первый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вставляем за работой. 6 петель провязываем и теперь петли со вспомогательной спицы со 6 петель и так по кругу и уже мы будем вывязывать макушку здесь хочу сказать вам девчонки если вот по итогу вы увидите какая у меня получилась шапка если вам нужна помельче то бежите под под 13 рядов между вот этими вот жгутами вот смотрите какая она получается В общем, вяжу. Итак, я довязала ряд до конца и еще один ряд. Значит, у меня начало вязания получается, что 45, 46, 47 рядов сейчас у меня. Вот сейчас это 15, 15, 15, 45, 46, 47. Все правильно, 47 рядов. И сейчас я начинаю сокращение вот там вот интересное дело сокращение у нас Я сейчас сокращу повешу маркер чтобы знать где начало вот эти две лицевые петли которые у нас между косами я вообще не поняла их функции значит они после последней косы там сокращены их больше нет тоже сделаем и мы я их просто провяжу 2 изнаночные как бы вместе изнаночные, и здесь 2 изнаночные вот. то есть я сократила вот эти две петли и так по кругу все а да кстати начало ряда теперь будет вот здесь вот все остальные маркеры я сниму Потому что они в принципе уже и нужны они и, и не нужны были ну разве что один где начало ряда вот. они нужны были только в начале сейчас один у меня потерялся три еще висят в общем сейчас в остальные поснимаю оставлю только в начале ряда макушка вяжется простейшим образом способом так что сейчас так здесь тоже я провязываю две вместе изнаночные и две вместе изнаночные ну и последняя И теперь еще один круг, здесь мы будем делать сокращение через круг, через ряд, ну, как в принципе то и должно быть. То есть еще один кружочек я провязываю, все вот эти вот лицевые дорожки я сократила и вяжу еще один круг. Итак, я прошла кружочек, и теперь сокращения, девчонки. Как же мы будем их делать? Очень просто. Да их там, в принципе, и видно все сокращения. Значит, здесь, в этих двух изнаночных, у нас ничего не меняется, все идет до макушки. Здесь же мы в начале вот этих 18 петель этой косы провязываем 2 петли вместе с уклоном влево. Вяжем, получается, 14 средних. И последние петли мы тоже провязываем вместе то есть здесь вот эти вот косы у нас будут сходить вот такой вот клинышек и это все дело мы будем делать через ряд то есть вот этот кружочек я провяжу с сокращениями а следующий без и вот так вот оно будет сокращаться я вижу до самой макушки сейчас вот так вот сокращать через ряд помним так я уже в конце перешла девчонки на вот эти вот спицы потому что ну, вот, неудобно на круговых и смотрите что у меня здесь получается все как по образцы вот сейчас я закончу это все дело таким <coughs> образом я провяжу вот сейчас у меня осталось по 2 изнаночные и по 2 лицевые я их провяжу сейчас все Уже мне вот это не нужно по две вместе изнаночной и лицевой просто стяну все оставшиеся петли Теперь я беру иглу, оставляю ниточку побольше, но ну, не очень большую, вот, и стяну эти все петельки, просто их переснимаю на иглу все красная макушка, получается. Я до конца не дотягиваю, оставляю хвостик, чтобы стянуть потом. Не завязать. Так, пересняла. Теперь я переношу это все дело на изнанку. Здесь разовый узелок. Все прекрасно улеглось селась сейчас я постираю эту шапочку смотрите сейчас я вам промерию без обработки сколько она у меня вот вот такая вот прекрасная макушка так еще вот эту ниточку нам нужно с вами продеть закрепить вот у нас стык, вот здесь вот я и тоже продеваю в иглу. И вот нам тут не хватает вот этой вот перемычки, и мы ее как бы сделаем, да, потому что здесь у нас стык. Я вот так вот подхватываю эту двоечку, вот таким вот образом. туда <смех> низко очень сюда в наборный край видите вот этой вот перемычечки не хватает я ее делаю искусственно вот она все далее просто увожу наизнанку ну подворот эту нить так обещала промерить сейчас вот так вот в спокойном состоянии что нам говорит это шапуля значит в спокойном состоянии 17 сантиметров у меня ширина здесь да, 17 сантиметров и высота вместе с отворотом 32 сантиметра ну отворот соответственно вы себе регулируете вот отвернуть 6 сантиметров то вот так вот это получается вот все равно она мельче чем оригинал ну вот оригинала мне кажется мало но в любом случае девчонки регулируйте вот этим расстоянием между косами и вот этой вот величиной то есть, если хотите, я прям такую как там. Но я сомневаюсь, что вы такую захотите. Сейчас я еще ее обработаю. Обработала я. Вот, смотрите, что я сделала. Признаюсь честно. Я не стирала, потому что я спешу вам предоставить это видео. Можно постирать, разложить. Вот, я утюжочком паром. Резинку не трогала. Вот только вот эту вот часть, как бы с косой, я ее просто утюжочком приплюснула. И вот, она у меня в ширину теперь 21 сантиметр. Вот она тянется, и вот точно так же она выглядит на фотографии оригинала. Вот так вот потом вот эти вот части растягиваются. Так, ну, длина, я думаю, не изменилась. Тридцать с половиной. Вот, ну и отворот. Вот, в принципе, это и все, девчонки. Вот, вот моя шаполя, моя версия. Вот такая вот. Если надо больше, берите побольше спицы и потолще пряжу. Если меньше, то тоньше спицы, либо тоньше пряжу. Ну, в общем, варьируйте, девчонки. Я вас восоздала все в точности, по, почти в точности, как в оригинале, только э, длиннее, как бы вот это расстояние сделала. А так по петлям у меня все то же самое. Вы знаете, наверное, нужно было все-таки делать помельче. Ну, тогда бы она не была такая стильная, мне кажется. В общем, напишите свое мнение. Вот так вот она выглядит. У меня можно сделать мельче, как в оригинале. Ну, чтобы вот, вот этой пимпочки не было. В общем, пишите мне, девочки, свое, девчонки, свое мнение. Я с удовольствием почитаю все. На сегодня все. Всем пока-пока.